У нас со взвода, блядь, почти все вышли, вот мы трое отказались. Ну, короче, сказали, уголовка, саботаж там, блядь, такую хуйню несут. но до тоже отказался Вот, например, там одна рота ЖДшников, она говорит, мы вообще, нахуй, не для этого, блядь, созданы. Мы, блядь, говорят, железную дорогу должны строить, а нас на передок кидают, блядь.